сейчас прозвучит песня, которую мы знаем так много лет, что даже не знаем, кто автор музыки. Стихи Альфреда Тальковского. А музыка из детства. А музыка из детства, да, вроде, вроде бы не народная, а из детства. Будьте добры, передайте пятак на билет. Будьте добры, как пройти через эти дворы. Будьте добры, не гасите, пожалуйста, свет. Будьте добры, не гасите, пожалуйста, свет. Ну что же вы правы, о Господи, будьте добры. Ну что же вы правы, о Господи, будьте добры добры, чтобы вы на добро не скудели Будьте добры к безмятежным глазам детворы К первым снежинкам и к первым капелям апреля К первым снежинкам и к первым капелям апреля В памяти сердца, о Господи, будьте добры Господи, будьте добры! Горе пускай не пройдет через ваши дворы. Чаще целуйте в нежные матери руки. В ваших домах пусть не будет ни слез, ни разлуки. Простите, вернитесь и все-таки будьте добры! берегите от смерти друг друга. Будьте добры, берегите от смерти друг друга. Очень прошу вас, господи, будьте добры. Очень прошу.